Мы предлагаем франшизу по монтажу автополива, с которой вы сможете зарабатывать. Вот как идет работа. Наш франчайзи получает заявку на монтаж автополива и заполняет онлайн-калькулятор. Калькулятор автоматически формирует коммерческое предложение и моментально отправляет заказчику смету и схему. Все оборудование доставит магазин полива номер один. Вам останется только подписать договор на монтаж и приступить к установке. «Франчайзи» зарабатывает на продаже оборудования, а также на работах. Стоимость работ — это 50% от оборудования по смете. Франшиза стоит 100 тысяч рублей. В цену входит обучение на реальных объектах, размещение телефона «Франчайзи» на сайте магазин «Полива номер один», запуск рекламной кампании в городе присутствия «Франчайзи». Первоначальный взнос оплачивается по приезде на обучение в Белгород. Ежемесячный рекламный сбор от 10 тысяч до 50 тысяч зависит от размера города. Его можно уменьшить, если регулярно присылать качественные фото и видео своих работ. В итоге вы получаете готовый бизнес по монтажу автополива со сроком окупаемости 1-2 объекта. Зарабатывайте по нашей бизнес-схеме сегодня. Звони по телефону 8 920 577 22 44 Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса